Приветствую, мой юный друг! Это четвертый выпуск рубрики Приключения Каменной головы, которая посвящена игре на таком замечательном персонаже как Керс Спирит, Он же Земляной Дух, Он же Камень, или как его ласково называют, дотеры Земеля. Поехали! Сегодня каменная голова попала не совсем в обычную ситуацию. Да, я прошел что лодмить. Как так получилось, это вообще отдельная история. Команда позанимала свои лайны ВД свой дом на Изи некор в корду, а самый упертый оказался это лесной ВК, который никак не хотел убирать свою тонку из леса. Ну что ж, подумал я, главное не лохануться и получится неплохой материальчик для приключений каменной головы. А вот не лохануться у меня видимо не особо получилось. Я с самого начала начал творить какую-то дичь. Видимо такое бывает, когда ходил мид на камни последний раз, когда еще был молодым поросенок. Ну конечно же. Ведь каменная голова в игре больше всего любит драться, а не криптиков кормить. Свое оправдание башкой может сказать только одно. Курака мне приходила по большим праздникам и в последнюю очередь. Особенно любил переигрывать ее лесной ВК. Ну конечно, ему же нужнее там в лесу. Я понимаю. Итак, проигрываю полтора левела. Она по шестой еще и ДД подобрала, я подумал, что, наверное, не стоит сейчас выходить на линию, а то можно от одного тротика отъехать. Блин, ну я и так же проигрывал по линии, ну хоть одного Крепочка добить, вот взял бы шестой, мог бы ее убить, может выйти? Увидев вот это, я подумал, что не стоит. Ну, да, на шестом она, конечно же, везла крестить, а да еще и под ДД. Ситуация сложная, но каменная башка не из тех, Итак, надо признать очевидное. Мид слиться лапки. Ну, это не значит, что нужно слистить лапки и кричать ГГ в трон. Подкрепившись вот этим противным вордом, благодаря которому Мартра заспамила меня этими кинжалами своими, прямо на ХГ кидала, башка приступает к реализации плана Б. Бурим пополам апнул 6 левел и взяв ультимейт, башка совершает попытку фейсбуку убийство Маркрей. Но и тут его же была неудача. сделал все неправильно. Надо было начинать, наверное, с сала. Тогда бы уйти на ТП у него не было шанса. И как говорят в футболе, не забиваешь ты, забивают тебе. Союзный негр оказался таким классным чуваком. Несмотря на салат, слит и мид, он всячески меня подбадривал, называл братик и даже предложил свою помощь в миде. Он, наверное, всерьез подумал, что из-за какой-то там неловкой ситуации каменная голова перестанет играть на победу. Не дождетесь? Дело в том, что каменная башка прекрасно понимает, что в середине игры в мидлгейме сила земляного духа в мосфайтах и его польза в замесах намного больше, чем от морты, даже на несколько левелов выше. Недолго думая, обрываясь в толпу врагов, ультующую морту. Зачем дают пиновую, дают сало по врагам, остается еще один камень, года. Вот на вот он, мне нужна только она. Благодаря ВД, которая материв Войда за неудачную хромосферу, всю палку, Земеля делает даблкил и камбэкает в игру, сняв стык, мартры, а самое главное, отомстив за всю боль, причиненную ему в миде. Прикупив на честно заработанный Грейджиный сапожок и брони Иду ловить Мартру по карте Потому что надо объяснить все таки Кто на самом деле здесь мужчина А кто только умеет подлость память дротики на хг Продлеваю на нее ульт Но она почему то от ауры не крау умерла Или что то такое Блин ну это конечно он зря И догоняем Лича От каменной головы еще никто не уходил Лич пока этого еще просто не знает Ладно Выходи где же ты там Оп! И это очередной практика каменной головы. Ты пошемся на Деф товара, Вот она, вот она, моя родненькая уже. У меня для нее еще очередной сюрприз. Обраточка. Она явно передумала Бить меня в обраточку и давайте рядом с огородами. Но подожди, куда я тебя люблю, клюке. Прислонил. Раз, два, три. Раз, в год, как говорится, и палка стреляет. его вот вот поставил неплохого хрона. Палка вот эта рабанит. Продлеваю купол сана по двоим. Это минус два. Еще и костой кому-то досталось. А ведь это дополнительное время в таверне. Метр пригласил на вечерний уход вражеский лес. А вот и дичь. Причем такая сладенькая, та, которая меня в начале игры напрягала. Ну вот это вот речь. Оба прям бостым. И там неплохо. Но от каменной головы еще никто не уходил. Закатываюсь, ультую. Продлеваю ульт по всем. Подруга от меня просто убегает, я по Не хочется убить по-братку, но ульт ее добивает. А тут и руна Регена пригодилась, которая была у меня в Ботле. Но камней нет, поэтому Титаном поговорить так и не удалось. Но он тупо меня уступил и попер ногами к базе. Но тут еще где-то лич. Встану-ка я за дерево. Засаду. А вот и он, родненький. Один камень уже как раз откатился. Надо пацана забирать. Раз, два, три. А тут шутка, шутку сама сыграла, что я бронированный до чертиков. И талант еще взял на броню. Клинцы меня толком не раздамажил, и сам об обратку не убился. Но я тоже хорош. Последний удар мог дать ему дубины, но мне крепа. И также и камни мог подтянуть и добить. Но я почему-то вообще растерялся. Думал, он об обратку должен сдохнуть. Очередная неожиданная встреча с моей девочкой. Она прикупила БКБ и что-то хочет. Но бить критами в братку ей явно не выгодно. У меня хп то побольше. И получается тупо в минус одна секунда БКБ в следующий раз. Пока работает смог, пойду-ка я за никро за одной вардике поставлю. А может кого и подцепить удастся. подруги то БКБ это уже КД. Прогуливаемся, вот и видим там решаем брать. Закатываюсь, даю стан. А ты моя золотая, сидела и ждала. Ультую, некор дает косу. И да, присмертно крит на меня, отъезжает таверну. Тут же байбекается, пытается зацепить. Ну я подумал, отойду ко мне, нет. Посмотрю, бежит, бежит за некром. Ну ладно, вот стоит камень, ну так, приторможу ее, может уйдет. Некр что-то перебаковал. Тут явно и получив крит на косарь, отъезжает в саверну. Обратка у меня откатилась, думаю, вот ловлю ее сейчас. Пусть кританет себя, Нажимаю, нет, она очканула и убегает. И тут они уже думали меня убили, а не тут-то было. Каменную голову еще попробуй, поймай. Решаем пойти поискать после Байбека. А вот и она, Вот ставит в купол, подходит некр, сбоку ультует глич, подхожу к нему, ставлю свой ульт, Сигер отправляет в рту косой в таверну но очень-очень долго и следует Вот продлить вот здесь только мне не успел, но думаю, надо его как-то использовать. И наперед, бам и попал. Дорогой идет. Раз, два, три. Ну, наверное, немного помолчу. Просто посмотрите и послушайте музыку. Каменная голова дособирал да, себе лотус, чтобы снимать Арчит Клинкса, который у него появился себя, снекра или ВД. Ну и конечно дополнительно реген манны и броня не помешает. Решаем зацепить плеча, промахиваюсь закаточкой, мне как то тут делаю стан, сальлинс и отправляем к косу его надолго отдыхать в ТВР за немножко ботликом будет стоять сферу ВД палку но Мартрап на лоу добивает ВД пытается уйти но от каменной головы еще никто не уходил ей должно быть это известно ну ладно тут некор забирает фраз едем дальше пока у врага два героя в каверни, естественно надо пойти и попытать на тут появился я под руной волшебства закатываюсь, пытаюсь его подопнуть. Ультую даю сало, чтобы титан не садил своими всякими прокасами. Добиваю Кункевича, пытаемся зайти на ХГ, но титан уцепляет, мешает нам это взять. Вылазит, фликс. Я даже лотосом не стал ничего себе снять, тупо нажал обратно, а некоторый его косой перешатал. Трещина никуда. Остаемся, чтобы добить талант. Слушай, ну этот финанс прошла зараза. Я вот думаю, может закатиться на него, но что-то думаю, ну, а если не попаду, время потеряю, лучше пробить тавор, поломать его, и можно было потом ломать кабушки. пропущу несколько эпизодов чтобы не растягивать ролик и перейду к интересным файлам посмотрите вот опять терроризирует Негро, прыгаю даю ульт нажимаю обратку мартра себя кританула на пол столба откатываю продлевая ульт слева от купола продлеваю ульт справа от купола добиваем всех героев выпал квд тарабанит на Винкса, цепляем титана вк попадает в стан прыгаю делаю станчик топает и куда-то пытается уйти но от каменной головы еще никто не уходил пишу на перехват еще Титана а вот и он Роткин никуда ты не уйдет. раз, два, три каменная голова закупается в магазине а тут Клинск Некру с Рочидом пристал даю ему стан, снимаю Рочид лотусом с некра, и Некр приговорил его к надолго сидеть на верных. Все правильно, Некор, все правильно. Идем в решающую атаку, видим Кунку, но не видим ВД, который просто тупо хиксанул его за угла и палкой давать тарабанить. Ну что ж, Кунка быстро рассыпалась, от а моя девочка, опять БКБ и как вы думаете, кого же ей еще пропустить? ну конечно же, того, кого она на, на миде просто поуделала. Дело в том, что мне даже критами по косырю уже не удивить, а в обраточку ей больно. Но вот трещина титана это совсем другой разговор, было неприятно. Некор типа говорит, пойдем я подпилю. Я думаю, ну, ну, сейчас я выйду, вот этот крит стротника поймаю. Не-не, я лучше пока вот рунку возьму, туда-сюда. Ну и решающий уже такой спайт, надо добивать соперника. вижу леча, врываюсь, на него ультую. Мои ребята там тоже работают. Зацепили Мартру, косой, добивают, закатывают титана. Ну что хочу сказать, мой юный друг, никогда не сдаваться, даже несмотря на самое плохое начало, не надо раскисать, надо бороться и побеждать. Мартра что-то пишет напоследок, уже без такого пафоса и ухмылки, как в начале, и я даже решил ей что-то такое ответить. Обычно я этого не делаю, вам не советую, но тут уже понятно, что стало, что игра выиграна, и она, если честно, заслуживается. Напоследок приобретаю себе тарасочку Чтобы в инвентаре было все красиво и завершенно Начинаю бешено регенить здоровье И возвращаюсь, чтобы провести качественный демонтаж вражеской базы Немного посмотрите и послушайте музыку Ну что же, мой юный друг, вот и подошел к концу четвертый выпуск приключений каменной головы. Если тебе это видео понравилось, тебе нравится следить за приключениями каменной головы. Ставь лайк, подписывайся на канал, обязательно оставляй комментарии. А я же с вами прощаюсь и используйте только светлую сторону силы. Пока!